Большой проблемой при духовном развитии является то, что люди, обретя те или иные высоты духовности, не реализуют их в жизни. То есть они набирают духовность, духовность, духовность, движутся ради духовности к духовному. Но это приводит чаще всего к проблемам. Набирая такую духовность, оторванную от жизни, человек теряет контакт с землей. Человек теряет контакт с жизнью, и его жизнь становится, я такую жизнь называю, улетевшей. То есть человек уходит в духовную сферу, и материальная сфера у него резко отстает. Вот отсюда и возникает отрицательное, э, негативное отношение к духовности. Еще раз и еще раз хочу сказать. Духовность, настоящая духовность ⁇ это счастливая, полноценная жизнь. И она добивается тем, что любой маленький даже шаг ты сделал направление духовности, что-то узнал, что-то осознал, что-то прочувствовал, пришло какое-то откровение, его обязательно реализуй в жизни. Обязательно. Сделал шаг – реализуй в жизни. Сделал еще шаг – реализуй. И тогда твоя духовность будет вместе с жизнью идти и будет приносить тебе радость. Именно так я пишу книги. Любое осознание я прописываю, но прописывая ее, это осознание, я прежде чем это сделать, я его проживаю, я его применяю в жизни. И поэтому все мои книги, они практичны, они наполнены реальностью жизни, там все реально, там можно все пощупать и все сделать своими руками. Вот это и есть настоящая духовность, когда ты все свои достижения, запредельные, далекие, космические, глубокие, микромир, там что угодно, чинелинги, когда ты все это применил в своей жизни, а не просто прочитал.